Смотрите. Что? Смотри, смотри, вон там. Где? Вот там, вот там. Ты что? Ничего. Посмотрите, там ничего нету. Но все-таки посмотрите. Ничего с вами нельзя делать. Постоянно в своих телефонах сидите, блин. А. Что делаешь? Тикток смотрю. Может, переспим? Они пошутили. Наверное. И а. юмора не понял. Тиктоки. Арина, не веди себя как животное. Это девушка у нее есть душа. Да расслабься, она в наушниках. У не такие обалденные все время костюмы спортивные. Блин, просто тренд какой-то. Вообще делать нечего. Давайте ТикТок снимем. А танцует-то неплохо на самом деле. Я вкидывал работу найти. Кто здесь Андрей Андреевич? Ну я. Ну что? Я за тобой пришла. собираюсь, пошли. Кто я? Смерть. <свят> а что не смешного? Как... Смешно, когда приходит внезапно. Смерть. Смерть, обычно такая старая мерзкая скосовая. Ты одет нормально, ты и ростом маленькая. <свят> На тебе и сразу случилось это. Ненавижу эти грёбаные стереотипы. А ты на сладко не налегай. Те агенты делают шуточные. А то я тоже за тобой приду, и тоже тебе сверну. Ага. И потащила. А ты, что ты делаешь, а?! Мама! Что мама?! А сейчас не видишь, чем ты занимаешься?! Вы что ты стали? Давайте отсюда. TikTok, идти отсюда! идти отсюда! Какое-то новое слово. Так, давай историю снимаем. Ой, как мы друг друга любим, как у нас люблю, все хорошо. Очень, очень, очень хорошо. Сука, дура, ты не на ногу наступила. Рот, Российская счастливая семья, блин, прикольно. Я люблю тебя. Принятия не, имею. Ну, не Узнали про вес Конфликт исчерпан Просто полностью Сюда подошел Вот ты вот сюда подошел Вот сюда подошел Ну что, ну как Карину с флитом пока не очень Но вот это что-то не плохо Будем учиться, что-то учить. Научись орать. Че Желанство убить за этим телочкам. Привет, <смех> да ребят, я верный человек. Да хороший полковник российский матрос. <смех> <потрогал. смех> ребят, у меня жена есть. У меня жена есть. Вот так нужно отличаться антиперекружка. Я люблю свою жену, вот так нужно. Люблю свою жену, вот так надо. Бля, жена! Хорошо орет, блин. Смешно, но не не очень. Но смешно. Дорогая, ты представляешь, мы с мужем теперь не пьем, не курим и даже мясо не едим. Сидеть вот вы молодцы. А вы хотя бы по Смешное занятие по четвергам. Видите, видим. Чего? У меня подруга с ним встречалась Он в сексе, знаете, какой прям зверюга Он? Вот. серьезно? Прям та-та-та-та-та Ну что, доволен? Доволен, спасибо, Карин Я тебе последний раз помогаю да. Так нормально? Да, очень хорошо А если вот так? Да-да, отлично А что ты на нее не смотришь-то? Может вот так пойти? Вот так вообще идеально <клёх> Индеец в пижаме Смотрите, девочки Смотрим. Главное, это доминация Смотрите, девочки, класс, в какой класс. ты футболке да? Главное, что ты Знаешь. стоишь И моешь посуду надо, надо, надо, надо. Ну, кто-то должен мыть Очень ответственный Нет, нет, забыл купить, дай бог Пипец какой, внимательный какая ты сегодня стрёмная, заболела, что ли? Секси, пушка Так, Пускай. я заебался, я спать И чё? И ничего, я ему отказала А выбрала вот это Просто я сама заработала на квартирную машину. Слишком сложно. А вы знали, что когда холодильник закрывается, свет отличается. Слишком. Да неужели, ее мое Просто. Когда нечего сказать, вот такие звуки идут. Изо рта. Ебанутый, а? Ну да. А так вот это заебись. Лежит. Так, какие же развлечения на карантине? Безудержное веселое. Вот. И капельничка. Котыничка? А кот просто шикарный, шикарный кот. Я привыкла к тому, что ты вытворяешь, просто не реагирует. Вот покупаешь дорогущие приколюхи для животных. Они вместо них пользуют мебель и все, что по руки попадется. Нас, смотри как надо. Просто дорогой кот не знает, что он дорогой. Карина Кошечка. Я хочу заниматься сексом все утро. Что я должен сделать? Свалить нахрен из нашей квартиры. А он подумал, что с ним должны заниматься этим. Женя, почему он до сих пор у нас живет? Да его девушка выгнала, что я могу сделать? Сука. Мук, скажи, пожалуйста, измена в отношениях, это нормально? В принципе, если она ничего не знает, это очень плохо и никогда не... Знает. Это ненормально. А так, а так Если бы не увидела. Ты сказал бы нет. Можешь быть. Откипись, я занят. На секунду, я. Буквально... что не понял, говорит, занят. Гарин, подскажи, пожалуйста, что. Да откипись, я занята. Ты можешь кое-что подсказать? Я разговариваю, я занят. И полетит. Чистое небо, правда, носом. Тим! Дай, что пошел, как жопу проваливай! Мне вот интересно, что ты сделал? Карина, я поздравляю тебя с днем рождения и дарю тебе книгу. Книга самый лучший подарок, но ну, не в наше время, лучшее другое. Блин, прикольно такая, ты тверкаешь? А что значит тверкаешь? Вот я не знаю жаргона, конечно. Я пытаюсь, я пытаюсь. Я пытаюсь. Милый, а сейчас ко мне подружки приедут, да было Привет. Слушай, а когда к тебе друзья приедут? Решил отомстить. А, вот они. Drivers. У тебя 7 миллионов? Ну, в принципе, то нормально, а что? Ну, что такого? 7 миллионов? Ты что, не рада? Я очень как рад. Мы все рады. Зачем так высоко залезли-то? Всем доброе утро. У меня вечная борьба за молодость и адекватность. За молодость, пока лучше получается. Тише, тише, тише, кстати. Заражу. А ты зачем нож сделал? Я всегда, когда ты рядом, держу нож. Колбаску порезать, если что. Смешные драки не поцарапали друг друга бы пять тысяч рублей, аэрошов еще докинет. Пиздюлей. Видос очень крутой. А если Карина два метра просто. Пушечка. Это пушечка. Если вы не увидели, это Карина и Женя. Карина слева. А я за безопасную любовь в вайнах. Терку отправлю за лучший комментарий. Лайк, комментарий, сохранение, все дела. Что ты сделал? Карин, я поздравляю тебя с днем рождения и дарю тебе книгу.